10 ноября я в теплице. Это хоризонтемы. Первая мысль была оставить их на зиму и укрыть чем-нибудь. Или опилками, или хвойным отпадом. Даже подписал это все. Но передумал. Передумал. И мысль какая. Все-таки меня их нету. Если это пропадет за зиму, я не знаю, как оно, вот, мне еще ничего в теплице не зимовало. Если эти хризантемы пропадут, ну деньги опять фу. Я не то что на нуле буду, я откачусь э, назад, потому что деньги-то вложил, они потеряются и что. Ну я потеряю деньги. Это не нулевой результат, это минусовой. Поэтому э, решил выкопать. И вот что я заметил. Вот было уже и минус 10 на улице. И, собственно, тянуть-то нельзя. Вот я первый выкопал вот таким вот корнеудалителем, смотрю. А вот тут-то я просто за ними не приглядываю. Но черненькие такие букашки, я не знаю, как они называются. Клещи или что-то. Ничего им. Ну, это бог с ним. Это тут меня там раз-два и обчелся. Второе, что пора выкапать, потому что, ну вот, адрес. От чего? Ну, морозы. Вот он должен быть такой светло-зеленый листик. А вот уже потемнел. Скиз. Все. Пора. Пора-пора. Дальше еще что хочу заметить. Эти пришли мне черенки позже, Ух, глубокой осенью. Но только что наросло на них вот немножко. И все. Вот где-то вот такой длины. И я закопал их в землю на полную. Э, стремился, чтобы корни как можно глубже ушли туда. Ну, чтобы было теплее. Потому что или вот здесь вот температуру зимой, или там сантиметров на 15-20. Там же теплее будет из-за вот этого слоя земли. А дальше что? Вот он стебель шел, и вдруг я выкапываю, смотрю. А имеет смысл закапывать их глубоко. Для чего? Вот... Корень был, я его закопал. Вот стебель был. И вот, вот здесь вот он пустил новые корни. И вот здесь новая почка. Что я делаю? А я сейчас ножом вот так вот на две части поделюсь. И получается, что вот этот вот стебелек с вот этой почкой. Из этой почки пойдут листики вот такие расти. А вот это вот так вот отделю. Вот корешок останется. Стебель и листики. Будет дальше продолжать расти. То есть у меня уже с одной и будет два. Это одноголовая. Хочу развести. Вы извините меня, но я хочу развести и давать. Ну, какая проблема я вижу. Вот хлороз. Ч Чего непонятно. Тут хлороза нету. Вообще тут хлороз. Все. Земля-то одна. Одна и та же. Все одинаковое дело. Чего? Ну надо чем-то обработать. Дальше что? Ну ты тут вот вот, все это херня. Ну ясно, что дело оборву и куда-нибудь не заносить же домой. Я просто думаю, вот здесь вот у нас зимой может быть до минус 30. Вот. Минус 30. Вот. А дома-то будет плюс 5. Все-таки дома оно однозначно не помрет, не умрет. Может быть, только замрет в развитии. Ну, пусть замирает. Пусть спит летаргическим словом. сном Главное, чтобы не погибло. Вот. А для... Тех, кто интересуется Вот такая теплица Тут пленка, тут поликарбонат Грядки высокие Естественно, почему высокие? Потому что э, вот тут вот, сантиметров 10 Если копнуть, там уже вода будет стоять Слишком вода подходит к этому уровню вот. А хочу сказать о температуре в земле Какая тут температура? При минус 30 Я вот так вот градусник вставлял Вот сейчас вот Сколько там? Плюс 5 а зимой, декабрь, январь, когда самые морозы, когда минус под 30, вот утром, тут температура не опускалась ниже минус 10. Вот как вот минус 10 и все. знаете? Еще можно вдогонку сказать, я на огороде также же градусник делал. Просто представьте, вот огород, огород, э, я ложил градусник прямо на землю. И сверху было 40 сантиметров снега. Я не насыпал снег. Просто столько насыпало и все. И единственное, что там, где градусник вот так вот кнутый, палку втыкал, чтобы не искать его по снегу, где же там градусник. Палку втыкал и все. Не нужно было, я снега разгорнул, да, э, до до градусника, который вот так лежит. Минус 10. И ниже за всю зиму не опустилось при 30 градусных морозах. Минус 10. Ну а значит там будет минус 5 в земле. На глубине, скажем, 10-15 сантиметров, где в основном зимуют там тюльпаны, лилии и так далее. Вот. Я нигде об этом на ютубе не слышал, поэтому вам сообщаю. Вот. А что касается роз, да нормальные розы. Нормально выглядит. Я не хлороза там, и сказать так они уже, чтобы плохо. Когда было минус 10, она вроде, да, вроде бы скисли как вот э, сморщились листики увяли а сейчас ничего все хорошо что-то меня тоже есть такое желание выкопать их вот то что, собственно и укрывать нечего нет нечем опилок нету нужно пилками накрывать вот ну я могу там от соседа пару ведер опилок взять но я извиняюсь тут он, он додаст, но я извиняюсь, что-то, <смех> не знаю, полмашины надопило, все же у него, буду так брать, вот, он на заваленку там засыпал, вот, что я буду все забирать, скажет, совесть потерял, вот такие дела.